Приветствую, дорогой друг. Меня зовут Кирилл Фадеев, и я автор курса «Золотой граммофон 2021». Если ты смотришь это видео, значит ты ищешь способы карантинного заработка в интернете без вложений. Возможно, ты уже покупал курсы других авторов, но заработать на них ты либо не смог, либо не достиг обещанных авторами сумм. Все дело в том, что некоторые схемы заработка в интернете только в теории эффективны и способны приносить заявленные деньги, а сами создатели курса даже не понимают, на чем основана схема. Именно поэтому я и моя команда разработали методику «Золотой граммофон», которая была протестирована закрытой группой из 20 наших учеников, и эта методика была подтверждена на практике. И что самое главное, мы не берем цифры с потолка, с половиной тысячи рублей в день ⁇ это усредненный результат нашей тестовой группы, которая буквально за месяц смогла выйти на новый финансовый уровень, закрыть свои кредиты, забыть о пенсии, накопить на новый ноутбук или купить себе новый смартфон. Вся информация в видеокурсе изложена в структурированном виде. Все изложено по полочкам и понятно даже новичкам и пенсионерам. Итак. Как мы будем получать деньги по схеме золотой граммофон? Все просто и интуитивно понятно. Мы будем брать необработанный музыкальный материал, то есть песни и мелодии, обрабатывать через нашу специальную программу, а потом загружать его на определенные аудиосервисы. Самое интересное, что тебе абсолютно не потребуются музыкальные навыки. Вся обработка происходит механически в два клика и занимает совсем немного времени. Как это делать, мы рассказываем в нашем курсе. При этом 1-2 часа твоего времени в день уже достаточно, чтобы получать гарантированный доход. Кроме того, купив наш курс, ты получишь доступ к уже готовым персональным материалам, которые остается только загрузить на сайт и получить за это деньги. Именно просто загрузить на сайт. Искать заказчиков в ручном режиме не потребуется. Все уже автоматизировано за вас. Тебе останется только указать свои реквизиты и выводить деньги себе на банковскую карточку или электронные кошельки. Ты готов выйти на новый финансовый уровень? Если да, тогда присоединяйся к нам, изучай курс и зарабатывай деньги. Увидимся на курсе!